Я в глазах твоих утону, можно? Ведь в глазах твоих утонуть — счастье. Подойду и скажу — здравствуй, я люблю тебя очень. Сложно? Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву, крутому стану падать. Поймать успеешь? Ну, а если уеду? Напишешь? Только мне без тебя плохо. Я хочу быть с тобой, слышишь? Не минуту, не месяц, А долго, очень долго, всю жизнь. Понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответь мне, но только молча, ты глазами ответь мне, любишь? Если да, то тогда обещаю, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тебя умоляю, не кори своим взглядом, не тяни своим взглядом в омут, пусть другую ты любишь, ладно?